Здравствуйте, Здравствуйте, я инженер-математик Всеметра, и мой в большой степени технический доклад будет адресован транспортным инженерам, которые разрабатывают модели в программном комплексе ПТВ Визу. Буду говорить я о мониторинге сходимости итерационных алгоритмов поиска равновесий, а именно, какие итерационные алгоритмы встречаются и на что нужно обращать внимание при их использовании как можно осуществлять мониторинг и алгоритмов на практике, и в конце, зачем все это нужно пользователю PTV-Visum и, и что лично мы смогли из этого извлечь. Начну с небольшой вводной части о моделях и алгоритмах. В основе моделирования транспортных потоков лежит теория транспортного равновесия. Мы моделируем выбор людей, выбор пользователей транспортной сети, при выборе они ориентируются на затраты, стараются минимизировать затраты, то есть они выбирают, куда поехать, в какое время, с использованием какого вида транспорта, по какому маршруту или вообще отказаться от поездки. Из индивидуальных решений пользователей складывается общий спрос в системе. При наложении этого спроса на транспортную сеть формируется некоторая загрузка сети, которая определяет затраты. То есть вот в такой системе, если математически ее описывать, у нас есть два набора переменных затраты и спрос, и два отображения выбор пользователей, отображающие спрос в затраты, и загрузка сети, отображающая отображающий спрос в затраты. И математически такая задача поиска равновесия формулируется обычно в виде задачи поиска неподвижной точки. Примерами таких моделей является, во-первых, общесистемное равновесие в рамках четырехшагового подхода, то есть, есть матрица корреспонденций, при расчете матрицы корреспонденции используется матрица затрат, матрица корреспонденции нагружают сеть и тем самым формируют матрицы затрат, то есть одно от другого зависит. И другой пример – это равновесное распределение корреспонденции индивидуального транспорта по путям. Пользователи стараются выбирать оптимальные пути, минимизирующие их собственную оценку затрат. Из индивидуальных, из индивидуальных решений складывается некоторая загрузка, и в статических моделях, например, эта загрузка трансформируется в скорость движения на участках сети посредством VD функций Схожая логика в моделях для общественного транспорта с учетом провозной способности. В Визум есть две процедуры, на которые позволяют учитывать провозную способность. Вернее, именно провозную способность процедура позволяет учитывать только одна. Это процедура на основе расписаний. На основе интервалов процедура не позволяет учитывать провозную способность, но PTV предоставляет Дима пример с использованием процедуры обусловленный обратный скачок, который показывает, как можно построить модель, как можно организовать вычисления и так далее. И в этой модели время поездки внутри транспортного средства умножается на некоторый коэффициент, коэффициент дискомфорта, который связан с загрузкой маршрута на вот конкретном участке, на конкретном сегменте маршрута. Нас же интересует все же не математическая модель сама, а решение математической модели, поэтому, чтобы перейти от модели к решению, нужно определить алгоритм, который нас к решению приведет, и программно его реализовать. Поскольку мы являемся пользователями программного продукта уже, то от написания программного кода мы освобождены, тем не менее, в некоторых случаях мы составляем алгоритм. В частности, для модели расчета загрузки сети с учетом провозной способности на основе интервалов алгоритм организован следующим образом. Выбираются некоторые начальные значения затрат, то есть коэффициенты дискомфорта, рассчитываются по на основе этих фиксированных значений затрат, вычитаются новые значения затрат. При этом используется метод последовательных средних значений, либо какая-то другая альтернатива, которая позволяет э, сгладить э, последовательные итерации. И если не выполнены критерии останова, то возвращаемся на второй шаг. А, стоит отметить, что точное решение э, достигается в очень редких исключительных случаях. Обычно мы получаем все же какое-то приближение решения математической задачи. И теоретическая сходимость также доказана в очень редких случаях. Поэтому для того, чтобы убедиться в том, что мы получили именно решение математической модели с приемлемой точностью, нам необходимо осуществлять мониторинг сходимости используемых алгоритмов опытным путем. При отсутствии сходимости можно сделать неправильные выводы и принять очень плохие решения. Теперь я расскажу о том, как можно осуществлять мониторинг сходимости алгоритмов, реализуемых в PTV-визу. Здесь есть два возможных случая. Первый случай, когда алгоритм зашит в некоторую процедуру PTV-визум примером является расчет загрузки индивидуального транспорта, распределение потоков по путям. Для этого алгоритма. У нас есть агрегированные метрики сходимости, то есть мы можем сформировать список называемый качество перераспределения индивидуального транспорта и для каждой внутренней итерации расчета вывести различные метрики агрегированные по всей сети. Также, начиная с версии Visum 2020, стали доступны индивидуальные метрики сходимости. версии Visum 2020 появились. Расширенные критерии исходимости, благодаря которым пользователь может увидеть для каждого объекта отклонение значений потоков на двух последних итерациях и отклонение сопротивления. Также может посмотреть количество итераций, в течение которых объект был сходящимся. То есть значение потока не менялось достаточно сильно. И вот на правом рисунке можно увидеть, как это все... Можно визуализировать. Если же итерационный алгоритм реализуем, реализуем транспортным инженером, то и задача мониторинга сходимости полностью ложится на его плечи. В этом случае, естественно, можно разделить задачу мониторинга сходимости на два этапа. На первом этапе мы собираем данные, то есть сохраняем нетфайлы, из визума на каждой итерации расчета. Итерация имеется в виду э, вот один прогон э, с использованием процедуры, обусловленный обратный скачок. И на втором этапе выполняется анализ данных. Э, все данные с различных итераций собираются воедино, рассчитываются метрики сходимости и представляются на графиках. Okay. Для анализа сходимости мы разработали Собственное приложение в дополнение к PTV e которое позволяет пользователю загрузить набор данных, рассчитать метрики сходимости и представить все это графически. Сейчас покажу его работу. Начинается все с загрузки архива с нетфайлами. Пока данные загружаются... На сервер формируются две вкладки. На вкладке «Агрегированная сходимость» можно смотреть общую статистику по всей сети. Выбираем таблицу, то есть маршруты, варианты маршрута или какую-то другую. Выбираем атрибут для отображения, в данном случае количество поездок по маршруту, и формируются два графика. На первом графике выводится среднее относительное отклонение для двух последовательных итераций на каждой итерации. Все графики интерактивные, можно посмотреть конкретные значения рассчитанной метрики. И на втором графике выводится распределение по относительному отклонению, то есть для различных диапазонов отклонений, которые вот справа в легенде приведены, можно посмотреть количество объектов, которые попали в этот диапазон. И дополнительно можно выбрать атрибут для взвешивания, чтобы учесть различный вес объектов при формировании распределения. Веса, естественно, можно, естественно, в качестве веса выбирать атрибут пассажиропотока. Также можно выбрать какой-то другой уровень агрегирования. То есть начинали мы с маршрутов. Сейчас посмотрим, как выглядят графики для элементов профиля времени движения. На вкладке индивидуальная сходимость можно смотреть данные по конкретным объектам. Также выбираем таблицу, выбираем атрибут, выбираем значение ключевых атрибутов, то есть выбираем объекты по ключевым полям. Здесь мы выбираем три маршрута. И для каждого из маршрутов выводится динамика из расчетных значений по итерациям. Можно посмотреть стабильность результатов, убедиться в этом перед тем, как данные куда-то там пошли в отчет и так далее. Ну и аналогично тоже можно продолжить анализ на каком-то другом уровне, на уровне элементов, вариантов, элементов профилей и времени движения маршрутов, получить какие-то такие же аналогичные графики. Здесь вот видно, что колебания потоков по элементам вариантов маршрутов, оно имеет чуть большую амплитуду. Теперь я приведу некоторые примеры из практики, когда монитор необходимости алгоритмов нам оказался полезен. Сначала покажу графики для реального примера для модели Санкт-Петербурга те же самые графики исходимости, это среднее относительное отклонение и график распределения корреспонденции, график распределения отклонений объектов по лечению отклонения на уровне элементов профиля времени движения. Здесь мы получили после 20 итераций расчета среднее относительное отклонение потоков менее 1% и долю расходящихся объектов менее 3%. Расходящимся здесь мы считали объекты с величиной отклонения на, между двумя итерациями более 5%. Также мониторинг сходимости итерационных алгоритмов позволяет лучше понять некоторые особенности процедур моделей алгоритмов PTV-визум, которые мы используем в своих итерационных схемах. В частности, здесь изображен скриншот настроек процедуры расчета загрузки сети общественного транспорта на основе интервалов. Пользователь выбирает информацию, которая доступна пассажирам в дополнение к значениям интервалов и к временному движению. И... Если в нашей модели Санкт-Петербурга выбрать полное отсутствие информации, то можно увидеть существенное ухудшение сходимости на графике справа. То есть сходимость в данном случае существенно зависит от выбранной модели поведения пассажиров. Немножко расскажу, в чем тут секрет. Дело в том, что при отсутствии дополнительной информации поведение... Пассажир устроен следующим образом. Он заранее формирует некоторую оптимальную стратегию поведения, то есть набор хороших маршрутов, исходя из затрат, и так для каждой точки, в которой он теоретически может оказаться при поездке из района отправления в район прибытия. Оказавшись на остановке, он не имеет никакой информации, поэтому садится на первый пребывающий маршрут из вот этого набора хороших маршрутов. Вероятность использования каждого маршрута в результате этого пропорциональной частоте движения. Вот справа изображена небольшая сеть с двумя маршрутами. Один маршрут более короткий, второй более длинный. Если они имеют одинаковую частоту движения, то возможны следующие стратегии в этой модели. Первая стратегия – это сесть на более быстрый маршрут. Тогда мы получим большее время ожидания, но ниже время в пути. Если мы в стратегию добавим еще один маршрут, время ожидания сокращается, время в пути увеличивается. И в зависимости от соотношения затрат маршрутов стратегия состоит вот из, либо, одного, либо из одного, либо из двух маршрутов. И получаем, что возможны всего два режима в этой системе, хотя, казалось бы, их должно быть больше. То есть существует такой вот разрыв, при переходе от одного решения к другому решению. И именно этот разрыв приводит к тому, что при определенных параметрах спроса, характеристик маршрутов и функций дискомфорта решение математической задачи может просто не существовать. То есть какой мы, бы мы алгоритм дальше не брали, мы к решению никак не придем, потому что его не существует. Еще один пример связан с возможностью оптимизации расчетов. PTV-визум доставляет гибкие настройки для этого во многих процедурах. В процедуре расчета загрузки сети общественного транспорта на основе интервалов можно задать, создать долю корреспонденции, какую что пути с долей меньше этого порога, Будут отбрасываться. Это позволяет uh, сократить время расчета, сократить uh, объем используемой памяти. И оказывается, что uh, вот на примере нашей модели Санкт-Петербурга uh, это негативно влияет на uh, сходимость алгоритма, поскольку в uh, больших крупных сетях возникает множество альтернативных путей, и uh, многие из них имеют не очень большую долю. И при отсечении большого количества путей очень большая нагрузка ложится на какой-то один или два пути. Ну, обычно один путь с максимальной долей, что препятствует сходимости. Какие выводы можем мы из этого сделать? Первый вывод в том, что мониторинг сходимости алгоритмов необходим для верификации расчетов. Транспортный инженер при проведении работ, при разработке модели должен uh, убедиться в том, что он действительно получил решение математической модели и что результаты модели они стабильны. Uh, также мы показали, что мониторная сходимость алгоритмов может быть реализована в виде отдельного приложения в дополнение к PTV визу и он позволяет выявить uh, нюансы заложенных в визу моделей и алгоритмов, что в конечном итоге будет повышать надежность расчетов и качество принимаемых на основе моделей решений. На этом у меня все. Спасибо за внимание.